Ты видела, как ставят темы психологи? Да, конечно, видела. Давай поговорим тогда про самодостаточность того же самого Точно. психолога. Давай. А, вот банальный пример. Человек готовит какой-то курс. Ну, это стандартная практика, я работала а, организатором семинаров и тренингов И а, обеспечивала зачастую мифодизайн а, тренерам, которые только выходили на это поле деятельности да, психологической а, Человек с чего начинает? Он начинает гуглить, какие самые популярные фразы mm -hmm. На что клюнет клиент Вот, да, цель сюда Цель Нормально. сюда, и под это дело он тут же а, вкидывает название и какую-то тему, и на эту тему собирает людей как, как подготовить тему? Опять-таки, Google в помощь. Чужие материалы. Он начинает с Google собирать какие-то умные вещи, какие-то умные практики. Делает такую компиляцию. И Эту То компиляцию продает как свое. Смотри, подтягивает извне. Да. Подтягивает извне. Из, вне. Из внешнего мира да. берет и продает, как будто это он. Но к тому, чтобы продать, как будто это он, надо придумать миф. Вот здесь рождается миф мифодизайн. И мифы уже дальше приклеиваются разные. Uh -huh. Миф, то этот вот там характерник казак, а этот там был у шаманов, а этот там а, имеет uh -huh. звание профессор, а этот там и пошло-пошло. То есть у каждого свое, неважно какой миф, но именно миф очерчивает целевую аудиторию и если человек будет продавать подороже и он хочет иметь подороже это значит эзотерическая аудитория значит он будет великим шаманом гуру там и так далее и так далее а если он боится потерять свой авторитет имидж и так далее но ему надо собрать побольше людей типа от науки то это будет профессор какое нибудь ученое звание ну, и доктор, так далее кажется. доктор и пошло пошло пошло Академик, В принципе, Академик, да, да. В принципе в шаблон понятен суть, суть в чем? Человек не привносит ничего своего Человек берет и продает компиляцию из интернета И это на сегодняшний день считается нормой И при этом аудитория, слушатели, которые приходят Они же все время получают компиляции у разных тренеров то есть, по факту, получается, некрасивая картинка, человек может под разными названиями получать один и тот же материал. И этот материал чужой, который он может прочесть в гугле. И люди платят. Ты знаешь... Если это будет дальше, если раскладывать, если это будет идти под эзотерическим соусом, то ну, а тренера можно обвинить в мошенничестве. А если это будет идти под научным соусом, а как наука поступает? Она все время ссылается на кого-то. Вот так сказал этот, так сказал этот, этот процитировал, это это. То есть это даже не мошенничество, это обязательное условие для того, чтобы труд был научным. Смотри, какая ложь в социуме. Вот я, когда на это смотрю, меня переколбашивает список литературы, на который ты опирался, когда писал там курсовую работу. Или а, какие ученые участвовали в том, чьи разработки ты развил дальше. Даже не предполагается, что ты можешь развить что-то свое. Ты можешь только скомпилировать. Не то, что предполагается, как бы, я бы даже сказала, что нежелательно, чтобы ты вносил свое, потому да. что иначе ты не, ты не продвинешь, тебя сразу работу твою закроют. Да, если ты не опираешься на какого-то ученого, ах ты сам, значит ты самозванец, все, тебя Откуда в разряд мошенников, взял? смотри какой вывертыш, а кто мошенник-то? Угу. Я когда вот эти вещи осознаю, мне иногда смешно становится, понимаешь? И это все больше ну, камень-огород в сторону науки с одной стороны. Но сегодня я хочу поговорить не об этом. Камень-огород науки мы очень хорошо закинули в парадоксальном восприятии. И мы разложим эти вещи на лопатки, вообще на лопатки. Ну, Во-первых, уже и разложили, уже но разложили. и добивать будем в иллюзионисте. Общество завралось, и это вранье считает нормой. Просто считает нормой. И а, в этой норме тебя могут даже обвинить в преступлении, а, хотя а, ты на самом деле двигаешь вперед. Ну, как в принципе, как в истории, чего тут греха таить? Ну, сожглишь э, на костре этого, который говорил, что земля, земля крутится, да? Угу. Смотри, когда ты добавляешь в котел уже имеющегося блюда чуть-чуть какую-то какую добавочку... Вранья. В ложь добавляешь еще вранья, Смотри, как То да. ты великий ученый Ты мудрец, все отлично А если ты а, Испытываешь озарение Осознание, откровение И создаешь что-то свое, что свое Ты изгой Вопрос под каким соусом Ты изгой угу. Потому что изгой может быть От религии, изгой может быть От государства, изгой может быть а, От какой-то группы людей когда просто объявляется травля и так далее. Я эти вещи знаю, я многие, многое в жизни проходила, у меня очень большой опыт. Эти вещи, они и очевидны на самом деле? И не очевидны. Они очевидны, они заметны, они видны. Не то, что заметны, они видны. Но при этом, видишь, как все это скрывается. Скрывается, вуалируется. Под, да. Под личиной лжи. И тогда как реагировать на тех людей, которые под личиной лжи, например, начинают травлю тебя? Сегодня много можно смотреть в интернете, кто кого травит. Сегодня много людей, кого травят. Но ведь когда есть травля, есть запрос на травлю. Всегда изнутри у человека есть запрос на эту травлю. И если человек этого не осознает, то он будет бежать, он будет злиться, он будет обижаться, расстраиваться и так далее. А если ты осознаешь, что это твой запрос, и честно разложишь себе зачем, то ты можешь быть благодарен. Ты можешь, можешь быть, не просто можешь быть, а ты будешь благодарен этим людям и ты полностью можешь изменить другой так, сценарий да, ты будешь благодарен, И тогда окажется, что благодаря лыжи, между прочим, но только тогда, когда ты находишь благодарность искреннюю, да, можно... Благодаря действиям, убедить, опирающимся, да. на, опирающимся на ложь. Тут э... травля это же действие. Да, это действие проявлению, опирающимся как... на ложь. И ты тогда опираешься на это, и ты можешь быть благодарен. На самом деле, вот еще совсем недавно, сейчас мелькнула в голове мысль, совсем недавно, помнишь, речь шла о проведении интернета в эту студию? Да. да. да. И действительно... Ложь во благо, да? Ложь во благо, да. Я тогда искренне обратилась, готова была оплатить подключение. И все, мы разговаривали с Белтелекомом и так далее. Проект, там очень много отписок, отмазок. Я столько писем получила, и сейчас там, наверное, проект все-таки делается. Вот. И я готова была потратить сумму, как юрлицо внушительную сумму на то, чтобы его подключили. А смотри, вот точно так же на травлю вмешалась председатель, который вообще к этому не имеет отношения. Но она вмешалась, она сказала нет. И на сегодняшний день Белтелеком, только прямой убыток Белтелекома составил, по моим подсчетам, порядка 200 тысяч рублей. Это очень большой упыток, потому что порядка ста человек, как сказали представители Белтелекома, здесь хотели подключиться, она не дала. Смотри, а при этом я не потерпела минуса, не потерпела, а сегодня по раскладу, когда я у нас будет другая да? студия, да, угу. я благодарна ей, что мы не вложили вот в этот вариант. У нас будет другой вариант. У нас изменились а, возможности, и мы их оставим в Минске, мы не будем выносить их за пределы Минска, потому что все-таки здесь расстояние от Минска есть, здесь приходится, там удобнее. И видишь, и тогда можно сказать этой женщине большое тебе спасибо, да, ты сэкономила мои деньги, реально большое спасибо, потому что то, что Смотри, те возможности, просто... которые были три месяца назад, и те возможности, которые вот случились сейчас, они разные. И то, что вот произошло за последние вот две недели, наши возможности, как все изменилось, у нас своя другая студия. Смотри, твое подсознание э, создало игру через эту женщину, но именно игру. Не просто так, да, а именно игру через нее. Она даже и не поняла Председатель. Что, да, что к чему у нее Отложила ее эго, времени. да. А здесь вот просто подсознание сыграло через нее, чтобы ты поиграла, у тебя появилась, знаешь, как время растянулось. Растянулось время появилась другая и возможность. появилась возможность другая. Смотри-ка. Подключение другой возможности. Все. И тогда выходит благодарность. Да, и тогда выходит благодарность. Но смотри, вот так э, в своих отражениях научиться видеть эту благодарность. Угу. А ведь проще взять и обвинить, наехать, э, вынести ответственность и так далее. Нет, каждый вариант дает нам возможность. И тогда можно сказать, все, что не делается, все к лучшему. Конечно. Но только это да, народная мудрость. Так, это да, народная мудрость, но эту народную мудрость осознать можно именно когда ты, когда ты осознаешь, кстати, осознаешь благодарность, когда ты осознаешь, как строится игра, как создается игра, как работает в этот момент подсознание, чье это подсознание, да? Да. да ты да, просто да. тогда читаешь. А смотри, когда ты можешь это читать? Тогда, когда ты искренен искренен. искренне занимаешься любимым делом. Угу. Когда ты делаешь, делаешь, делаешь, делаешь, делаешь именно действия, и тогда работает рада. и тогда тебе не надо лазить по интернету, чтобы еще интересного такого дать. Подтянуть, да? Да. Подтянуть. На какую фразу брюнет а аудитория? А оно из тебя, как у нас. У нас же с тобой нет ни... Все, все книги, которые мы написали, все курсы, это только... То, что вышло в чистом варианте, искренне изнутри, изнутри, да. нет ничего чужого, да, ни одной ссылки чужой, ни одной, все, что мы написали, все, что мы дали, это поделились, все чем, доставалось все из себя, из нас, да? через осознание и а, укладывалось сразу да. письменный текст. Да. Ну, смотри, как интересно. А, уже к 10-й книге да, становится понятно, как в нашем подсознании хранится информация, как она записывается, да. а, как организуются ячейки памяти и организуются ячейки информационные. Более того, а, вот последние наши расклады, то, что будут в иллюзионисты, так что же такое душа и что она из себя представляет, и как она распределяется по телу и так далее. Мы копнули такие глубочайшие вещи с точки зрения распределения информации в психике и в теле человека, что это на самом деле научные труды. Более того, мы ввели определение плотности сознания, и в зависимости от распределения плотности сознания мы можем говорить о сознаниях разного порядка. Угу. И уже под это дело мы можем говорить, под какой порядок, под какую плотность сознания будет какая форма тела, для, то есть какая форма нужна для данной плотности сознания. А это на самом деле научные вещи, угу. если посмотреть. Только наука лет через сто. Сто, точно. Если вот такими темпами и таким направлением, как наука движется да. сейчас и двигалась, да, то это лет сто. Лет сто. Потому что вот, ну даже пример, с лекций последних, Официальная психология не может объяснить, как так uh -huh. может случиться, когда там алкоголик пьяный падает или там ребенок а, откуда-то летит и остается жив с высокого этажа, остается жив, хотя это физически невозможно. Как это могло случиться? Наука объяснить не может. На самом деле инфодайнка это легко объясняет. Для этого надо изменить концепцию науки перестать опираться только на материю, позволить быть сознанием. Да. Вот и все. Глубочайшее заблуждение развеять. Но пока, пока наука до этого не дошла. И тогда, чтобы самому брать информацию, надо быть самодостаточным человеком самодостаточным и в, действительно в интересе. В интересе. Действительно, вот этот интерес, это ключевое на самом деле, когда чистый интерес. И тогда не ты подстраиваешься а, под клиента. Да, а клиент да. ты есть или нет, ты есть, если ты его создал в своей голове. Все. Ты не висишь на клиент. Знаешь, как мне даже Да. И с клиентом получается вот это вин-вин на самом деле так. Да. Не, не 50 на 50, а здесь, здесь 100 на 40. Ну смотри, мы работаем с, человеком, с человеком. Мы удаляем у него информацию в подсознании. Если он сам не создаст, результат будет? Нет. А большинство людей на начальных этапах первые полгода работы что делают? Лоха ловят. Им говоришь там практики делать, они не делают. Им говоришь будущее писать, они не пишут. А если пишут, то какие-то фантазерства свои, которые вообще никак не привязаны к реальности. Пока до них дойдет, вот что от них требуется, пока выключится знаешь, лень. Да, лень. И знаешь как, те практики и анкеты, да, отношения к этому, ну это же так просто, просто, да. Это же так просто, а значит, а значит это ерунда, да. А ты попробуй это просто, это ж как ключик. Да? во-первых во тебе просто это, ну никак. тебя будет просто только, если ты будешь это писать от ума. А если ты хотя бы себя, как мы говорим, стонкет сделай. Вот сделай сто, и у тебя пробьет просто пробьет. А человек это не считает, ну как сказать, а -а -а действенным. А и сразу отказывается на входе. Да. Отказывается, потому что очень просто. Обесценивает, да. Простоту. Обесценивает простоту. Поэтому и, и усложняет. Беды. Не мечеть, и бисер. Да, да, да. да. А человек ждет сложного. Самое парадоксальное человек ждет сложного, и он ждет бесплатно. Угу. Через бесплатно он обесценивает. А сложного – это уже вариант раздуть свое эго и не делать, включить угу, лень. Угу. Все. Вот Смотри, подход... оправдать лень оправдать – это сложно. Да. Понимаешь, как интересно. А на самом деле это всего лишь оправдание лени. Это ложь самому себе. И, ты знаешь, в этом плане мне очень нравятся люди, кто… Начал заняться, заниматься инфодайвингом, даже вот просто консультация, либо там какие-то курсы, тренинги там начал проходить. И потом, даже если он откладывает во времени что-то, или там разворачивается, уходит в распыление там. А, ну, пример такой банальный. Люди почему-то продолжают считать инфодайвинг гипнозом. Почему-то, потому что выглядит одинаково. Ты там сидишь подгруженный и в гипнозе подгруженный. Разговор двоих вот в суть деле... не вникает. Угу. Но при этом сколько не говоришь. Гипноз – это про засыпание, инфодайинг – это uh -huh. про просыпание. Человек, он ориентируется вот зрительно на картинку, и все, как барана на новые ворота. Uh -huh. И когда смотришь, человек все-таки начал заниматься инфодайингом. Казалось бы, ты начал заниматься просыпанием и возможности те, которые, когда ты просыпаешься. Uh -huh. Человек, ну, в принципе, то же самое. там, тета хилинг, то же самое, гипноз, то же самое еще. Это все гипноз, это все засыпание. Любая психотехника – это гипноз. Кроме инфодайинга. Любая. И это все систематизировано и разложено в книге управления восприятием. Но у человека опять-таки на слово шаблон. Гипноз срабатывает шаблон. А гипноз – это значит, меня посадят и будут либо приказывать, либо там, меня обманывать. И, там, при, и при этом я, я не буду ничего не соображать, ничего. Я просто вот буду да. тело, которое… Да, включится, выпол... не включится. Да. Да? Загипнотизируешь. Мне... Уже ответственность вынесена на гипнотизера. А ты что-нибудь со мной сделаешь или не сделаешь? Да. И человек, придя в инфодайвинг, вроде бы его же. подсознание, оно видит, что, блин, пошел нормальной дорогой к себе пошел. И тут раз, и происходит разворот человека в какую-то из истории с гипнозом, засыпание. То чуть-чуть угу. проснулся, глаз открыл, в туалет сходил и, и пошел спать дальше. И подсознание говорит, ни хрена, больше ты спать не будешь. И кто, мне это так кто нравится. Кто пришел уже в инфодавин, коснулся инфодайвинг, забыть уже не может. И может подсознание всего. его не даст. Не да? даст, не даст. Не даст. Просто, Просто будет его пихать руками Он и будет разворачивать, разворачивать и разворачивать, разворачивать и разворачивать, да уже что человек сам себя говорит. Ну все. Это знаешь, как ты, когда просыпаешься утром, а еще лень вставать. Ну я еще полежу минуточку, но я еще минуточку полежу, но я еще оба-на опаздываю. Полетел, да? Вот здесь точно так же подсознание. Ты хочешь полежать минуточку? Сейчас будильничек тебе будет. полежи что у меня. Вот. И вот все, что касается инфодайинга, это, конечно, классные такие моменты. Особенно, когда обратную связь получаешь, люди пишут, вот занимался, потом увлекся. Это же казалось то же самое, но вместо этого получил тренделей, там начали болеть дети или еще что-нибудь такое. И потом возвращение в инфодайвинг. Ну, это выбор человека. Это же жизнь. Не успел в этой жизни успеешь. Следующий некуда торопиться. Жизнь бесконечна. Вопрос, как ты это проживешь, какая будет у тебя осознанность, когда ты проснешься. Все. Блин, а когда ты знаешь, какая у тебя возможность была да? или есть. И ты профукал. И ты ее профукал. А ты это узнаешь. А узнаешь. За полчаса до смерти однозначно ты это узнаешь. И просто узнать, ты знаешь, Наташа, вот насколько мы сейчас это все осознаем, и узнать, какую возможность профукал в этой жизни, это просто больно на самом деле. Действительно больно. видишь, человек не понимает этого... А если даже и понимает, он пытается себе это оправдать, объяснить финансовыми возможностями и так далее. Кстати, по поводу финансовых возможностей. Мой опыт показывает... Вот даже у меня ролик был записан с машиной, когда я продавала Qashqai, да, uh -huh. Не продавала, а продала уж, когда он уехал. Да? Uh -huh. И у меня там был ролик, когда я вспоминала... Мне тогда так больно было. Я любила эту машину. Я тогда плакала, когда она уехала. Uh -huh. а, вот. И... А воспоминания вот эта машина была куплена наперекор мужу потому что мне она очень нравилась я чувствовала что она моя и в моей жизни много было случаев когда я могла бы сэкономить да я могла бы сэкономить я могла бы не купить я могла бы не позволить себе и если бы я это сделала то я бы не имела движения дальше не просто так же говорят: бедный беднеет, богатый богатеет. Богатый богатеет, потому что он позволяет себе богатеть. А бедный позволяет себе беднеть. Позволяет за счет чего? За счет того, что он не позволяет за счет ограничений. купить себе, не позволяет проявить себя, не позволяет вот эти вот моменты, когда он зажимает. Он считает, что он экономит, он позволяет себе экономию на себе. И вселенная на тебе экономит да. Он соглашается с тем, что ну, значит мне достаточно мне я и так да. приспособлюсь Вселенная это ты, ты на себе экономишь На тебе угу. Бог экономит Бог же на себе экономит Подсознание, оно. Хочешь играть в эту игру? Хорошо, будем играть. Будем, играть будем экономить. Игру. Да, будем экономить. И потом, почему у меня денег нету? Потому что ты поставил ты, цель экономить. Ты, да. вот, ты экономишь. Ты играешь в эту игру. У тебя заказ к своему подсознанию. Играем да? в эту игру. А подсознание скажет: йоху, играем. Играем. Главное, чтобы тебе нравилось играть в это. И когда видишь, иногда там делаешь человеку предложение, видишь, что там, ну ты можешь воспользоваться вот здесь, вот здесь, вот здесь, твоя жизнь изменится, если ты сделаешь шаг. Не, не, не, я на этом сэкономлю, я там по-другому иди, иди. Да, Сразу выставляет препятствие себе. А все это лень. Лень, лень на самом муж. деле лень. Которую человек уже, не, он ее не распознает как лень. Нет, конечно. Скажи такому человеку, что ты что ленивый. Что он скажет, я на пяти работах работаю. Да, да, да, да, да. А на самом деле, его пять работ это все. А на самом деле, эти его пять работ работ это ложь самому себе. Угу отговорка от себя сильного, от себя красивого, от себя искреннего, от себя настоящего. Отговорка, представляешь? Да. Когда это все знаешь, Боже, на самом деле, вот просто э, в наших книгах, на самом деле, вот наш путь, да, э, весь, и он до сих пор, мы полностью в чистом виде сразу ну все мы прописываем в своих книгах. И мы же там описываем, как человек приходит сам, сам ну, к самому себе перед смертью. Да? Mm -hmm. Какие возможности, что он видит, как он э, все это, как происходит. И, и ведь на самом деле даже есть, есть прописано то, как, как это у нас там воспитать неправильно. Когда ты осознаешь как работает благодарность и как работает переключение на счастливую жизнь, да? Мы же ведь даже, даже этому к этому подводим человека перед смертью. В, это, в последний момент можно вспомнить и изменить свой уход в счастье. Хотя бы. То есть даже, смотри, возможность есть в последние секунды перед смертью. И возможности yeah. есть всегда. Uh -huh. Обрати внимание, yeah. наши эксперименты с людьми, когда мы видим, например, человека там, ну, с тяжелым заболеванием, uh -huh. и человек продолжает «помогите, спасите, сделайте за меня», и ты его разворачиваешь к себе, посмотри, а зачем тебе это, а здесь, а здесь, а здесь, как ты поступаешь? И смотри… А, ведь а, есть люди, которые нас слышат. И таких, кстати, много. Угу. Как-то сейчас больше. становится все больше и больше. А есть люди, которые спасите, но при этом я не закажу консультацию. Я не сделаю шаг к себе. Я не буду делать то, что вы пишете. А, скажите мне, вот что это черное, и чтобы это черное стало белым. И все. А я дальше здесь ни при чем. То есть делайте за меня. Знаешь, когда скажите... А, и кажется ему, что мы вот пару фраз сказали, и этого достаточно. И да? ты исцелешься. Да? Да. Нифига, а тебе надо измениться. А измениться, если ты на себе экономишь угу. всю жизнь, то если ты потратишь на себя что-то, это уже изменение, это уже рост, это уже движение к себе. Твое подсознание видит каждое действие, абсолютно каждое действие. И более того, в каждый момент... Есть точка выбора. Выбора. И вот, ты знаешь, по поводу этой точки выбора, я опираюсь на свой опыт. Я просто помню, когда сделала выбор я между жизнью и смертью. Когда было решение. Там Я тоже рассказывала это дело. Я осталась жива. Благодаря решению. Казалось бы, эти решения вообще не были связаны. А связаны в подсознании, это все связано. Потому что подсознание смотрит и говорит, все, эта игра проиграна. И тогда она не имеет смысла, если ты даже в таких вопросах не принимаешь, не признаешь себя, не ценишь себя и так далее. То есть ты... Это беспробудно. Это беспробудный сон. Нет смысла тебя будет сейчас. Менять тело. Ага, вот, ага. Не все это видят, не все осознают. Но ты можешь это видеть в одном случае, когда ты действительно самодостаточен. Когда ты всю информацию, всю, все решения опираешься на себя и все находишь внутри себя. Смотри, Тебе что -то, не надо да. не что такое самодостаточность? На самом деле человек воспринимает сразу, что это у тебя много денег. Ну, у тебя есть Как сказать эм, Побочный эффект достаток, да? да? У меня достаток в семье А ведь самодостаточность Это Оно изначально Это настолько эм, Широкое Неправильно сказать много, Многоспектровое Состояние да? когда, когда в тебе есть Когда чем. в тебе в есть Да самая достаточность это об этом когда ты целый даже не говорю целостный ты целый да. это об этом и здесь не имеется в виду материальная часть здесь все ты и человек да ты человек целый человек целый Достаточность у нас будет в понедельник, лекция. И я думаю, что эта лекция очень сильно раскроет в людях, знаешь, как откроет, откроет окно в Европу, да, но это не так, в себя. В себя. И ты знаешь, ты сейчас начала говорить, а у меня почему-то зацепилось, что пройдет буквально 2-3 недели, и у ряда психологов появятся курсы а, и ну тренинги на типу Самодостаточности. Легко самодостаточно. <связь> мы уже это видим. Ага, потому что раз. каждый раз, когда мы берем какую-то новую тему... Эта тема появляется. Хотя эта тема, она не новая. Самодостаточность не новая тема. А просто слово новое. И тут же появляется по-другим соусам и идет смесь Гугла с разных сайтов и тогда это дело человек может получить микс чужих мыслей чужих идей, а может получить, а может получить действительно то, что взято изнутри, из психики, из глубин, это выбор человека. Мы сейчас пишем подкаст, а я, я лета, реально улетаю. Меня уносит. Меня уносит, и вот эти состояния, которые мы прокачали вчера на курсе, и которые мы за, за, закончили, они невероятные. И мне даже не хочется дальше писать подкаст, не хочется загрузиться. Друг Ярослава орёт. А, так вот, мне хочется уйти в другие темы и, возможно, даже сегодня записать а, что-то по созданию. Посмотрим, выдадим мы это в эфир или нет. Но конкретно вчерашний курс был бомбический, и мне хочется тренироваться, поэтому. Подкаст под, подкастом о самодостаточности мы поговорим в понедельник на лекции. Кто нам верит и кто верит в себя, кто, кто чувствует, себя. что да. здесь есть истина приходить? Все.